Я пенсионерка, родилась в Москве, проживаю в Москве. В январе мне будет 70 лет. Возраст такой, говорят, бегущий. Для нас он немножко застрял в развитии, потому что мы живем по принципу, чем старше, тем моложе, тем активнее. Я представитель Союза пенсионеров России по Москве. И задача пенсионеров нас, нашей организации, как... Организация для пенсионеров. Заниматься пенсионерами, делать для них благо, не оставлять ни одного пенсионера в одиночестве. Потому что наши пенсионеры дурят по всей программе. А мы, от того, что безграмотно каких-то вопросах, в каких-то вариантах, кульем на эти удочки, тем, тем самым подставляем себя. Наши пенсионеры, очень, многие пенсионеры сейчас увязли в долгах. Это кредиты. Наши кредиторы просто атакуют наших пенсионеров. И всегда возникала задача и вопросы: а как им помочь? Что нужно сделать для того, чтобы наших пенсионеров освободить от этой тяги? Потому что у наших кредиторов эта тяга, одеть удавку на каждого и вытянуть все то, что вообще-то по возможности можно. Не гнушась ничем, ни квартирами, нездоровье наших пенсионеров ничем другим. Вот поэтому мы сейчас даем информацию, которую вы нам привезли, доводим до сведений наших пенсионеров, для того, чтобы они понимали, что они не одиноки, что мы создали клуб для пенсионеров, которые участвуют все пенсионеры. Их в Москве более трех миллионов. Организаций много, но мало, как кто из организаций занимается проблемой наших пенсионеров в основном. Именно тем, чем надо. Это не поездки в театр, это не поездки там какие-то развлекательные программы, куда их возят. А именно тем, чем вот сегодня, с той информацией, с которой вы приехали, мы хотим помочь нашим пенсионерам. Они должны получать, я сама пенсионерка, мы должны получать достойную пенсию. Нас настолько обокрали, обворовали, и я не знаю еще, каким словом сказать, что мы да? А если мы еще и платим кредиты от нашей пенсии, то мне, простите, не хватает даже денег для того, чтобы заплатить квартиру. Не говоря уже о других каких-то вариациях, о еде, о лекарствах и прочее, прочее. Поэтому мы, как пенсионеры, поняли, что мы никому не нужны, но мы нужны сами себе. И поэтому мы сплачиваемся и делаем для того, чтобы нам вместе решать какие-то вопросы, и чтобы мы двигались вперед, а не стояли на месте. Ну, так, вот так хотя бы. Валентина, <coughs> хочу спросить, какую пенсию вы получаете? Ну, моя пенсия где-то 13 тысяч, там 13 с какими-то копейками. Как считаете, на эту пенсию можно достойно Нельзя достойно жить, но дело в том, что мне пришлось брать кредит. По одной причине, в январе месяце была гиператака на, на, на банк, и у меня со счетов все сняли, но я была там не одинокая. Под эту программку попали люди на где-то человеку 17-19, ну, это я в этом числе. Сняли буквально все, до копейки. Кто снял? Ну, это, как нам сказала полиция, это из тюрьмы шло, из какой, не знаю, но это где-то очень далеко. Они по нашим телефонам подобрали телефоны, вошли в наши, на наши сайты, поменяли пароли и, в общем-то, скомулировали там все, что могли. То есть Фактически фактически отравили, меня да? обокрали, да? и я осталась без денег. А деньги были нужны, потому что деньги лежали для того, что нужно было дочке отправить, они там, ребенок в больнице живут сейчас. Я вынуждена взять, была пойти и взять кредит. Потому на эту пенсию Но мне нуж, не нужен был мне такой большой кредит. Я просила у них где-то 1070, они мне дают только 150. И плюс к этим 150, еще 40, потом получилось 190. Эти 190 я должна платить... Два года. Но вот год уже практически заканчивается. -то... То есть, я правильно понимаю? У вас были какие-то накопления, и вы их лишились? Были накопления, они лишились. Но самое удивительное, что я должна, я должна вот в марте месяце привести в семью те деньги, которые были сняты. Потому что если узнает моя вторая половина, это будет больной человек для меня. Его хватит инфаркт. Да? Вот я с этой вот этой болью, с этой вот информацией живу уже почти год сама в себе. Нет, не тяжетесь да, Никто не знает, Вы никто не знает. Да, ни дети, никто не знает. Я могу это еще поделиться с неизвестными, ну, с, со знакомыми, только но ну, не в семье. Семья ничего это не знает. А вот моя задача, но единственное, что мне пришлось, я сказала, Давиться не буду, травиться не буду, топиться не буду, буду, буду, действовать, буду, да? буду действовать, буду зарабатывать. А, поздравляю вас, вы приняли правильное решение. Вот так, вот поэтому и своим вот, знакомым моим, дамам, девочкам моим, тоже говорю, что бы ни случилось, мы сильные, а когда мы все вместе, мы справимся. Я вас тоже благодарю, что вы сегодня вот приехали с этой информацией, которую вы до нас сейчас донесете, с чем я предварительно познакомился, она меня тоже тронула Скажите, за сердце. А как вы о нас узнали? Я узнала. Мои подопечные знакомые, говорит, Пантина Михайловна, появилась информация. И одна дама, ее зовут Женечка, она вот здесь присутствует. Мы встретились, она меня познакомила с этой информацией, потом мне дали ваш есть, телефон. Она да, пришла от человека, от, человека да, да, да. Нашего знакомого. Да, от нашего знакомого. Но они тоже вышли на эту информацию, я так понимаю, через интернет. У -у -у. Так да, что в интернете, видимо, я... гуляет данная информация. Поэтому... А почему я заострила на этом внимание? Потому что э, сейчас информация о нас, да, о Министерстве юстиции Советского Союза, идет в основном через интернет и от человека к человеку. Понятно, да? То есть, а как называется способ, когда информация идет от человека в человека? цыганская радио. Цыганское, радио, да, цыганское да, радио, да. То есть, да. а по-другому это называется методика рекомендации. То есть, когда вам что-то рекомендуют рядом в вашем круге общения находящийся человек, почему он вам рекомендует? Потому что это жизненно и очень важно, она настолько актуальна, без информацию сегодня, завтра не выжить. Вот. То есть люди наши все так устроены, что если человеку что-то нравится, он обязательно поделится рядом да. Да, окружающими людьми. Если он считает, что это важно для соседа, он обязательно придет и поделится этой информацией. Потому что так устроена человек. Потому что ну, душа вообще запрограммирована на добро. Правильно? Правильно, человек? потому что. Я когда стремится нести это добро рядом. Расположенным людям. Правильно? А если еще это делается правильно, так это вообще супер. Правильно? Да. Когда человек принимает данную информацию, он с этой информацией идет в другому. Правильно. Да? То есть а, она знала, что у вас соответствующая проблема существует, и она а, попыталась помочь вам ее решить. Правильно? Но мы не, не одинокие. Не... она поступила совершенно правильно, она не стала молчать. Вот. Она просто открыла рот и сказала, дорогая, есть вот так, вот так вот, приди, послушай, познакомься. Тебе это актуально? Актуально. Вот. И Валентина сделала правильно, она пришла к нам, мы с ней познакомились и решили организовать эту встречу для пенсионеров. Потому что сейчас московские пенсионеры, многие, э -э находятся в тяжелейшей финансовой ситуации, когда они вынуждены было брать кредиты и платить фактически еще где-то естественно работать, подрабатывать, потому что на пенсию, которую я не получу, якобы пенсию, на страх, страховку, которую вы получаете, жить невозможно нормально. <coughs> вот, значит, я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Мурашка Елена Николаевна. Я уполномоченный по защите прав человека, город Москва. И Москва. сейчас я покажу постановление можете почитать. Бежите. Значит, наша задача сейчас оповестить максимальное количество людей, в том числе в Москве, в Московской области, о том, что открыто функционирует начала свою работу у Министерства юстиции Советского Союза, что правительство Советского Союза восстановлено, что ведутся организационные работы по наведению конституционного порядка в Советском Союзе. Без наведения конституционного порядка, к сожалению, защитить вас, используя советское законодательство, ну, можно, конечно, но нужно так сделать так, чтобы это можно было сделать как можно быстрее. Вот, то есть информацию распространять, информацию давать людям по мере возможности вашей каждый день. Значит, законно ли восстановление, да, как вы считаете? Вот мы же опираемся от чего? От референдума? Референдума, да? Референдум в каком году был? В 91-м 17 марта 1991 -го года. Ну, был в 1991 году референдум, на да, котором люди решили, что граждане Советского Союза проголосовали за сохранение. Вот. Поскольку, согласно Конституции, еще раз я повторюсь, я уже в одном виде это говорила, высшей властью является именно народ. да, То есть решение народа, юридически состоявшееся, отменить не может никто. Тем более чиновники, которые собрались там где-то на каком-то совете и решили проигнорировать эти итоги. Вот мы, группа юристов, которая занимается восстановлением конституционного порядка, много лет шла к этому моменту, чтобы начать активные действия по оповещению людей. О том, что все это законно, что Советский Союз как был, есть и будет. Вот что он как страна реально существует. Единственное, что у него отсутствовало, это органы управления. Потому что их взяли и разогнали. Известно кто. Понятно, да? Но вот люди, которые понимают юриспруденции и вправе, которые всю жизнь этим занимаются, они пришли к тому, что уже начались активные действия по наведению конституционного порядка. То есть не только в правовом отношении, выиграны судебные процессы, да? а, а идет широкое оповещение масс. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы люди осознавали себя а, как граждане Советского Союза. Вас же никто гражданства не лишал, суд у вас его не отнимал, вы не преступники, вас не лишали судом гражданства, да? вас просто кто-то признал, соответственно, игнорируя закон о гражданстве. В законе о гражданстве нет статьи о признании. Да? Есть определенная процедура выхода, из гражданства и входа в другое. Естественно, никто из вас эту процедуру не проходил. Поэтому юридически вы как были граждане СССР, так и остаетесь. Вот. Самое главное это понять, что вы имеете права гражданина Советского Союза. Что у вас есть обязанности, согласно 62 статье, защищать свою родину. Понимаете, да? Это святая обязанность каждого советского гражданина. Именно поэтому я здесь и нахожусь, я выполняю свой долг, соответственно. И призываю к этому каждого советского гражданина встать на собственную защиту и защиту своих семей. Потому что и семьи ваши тоже граждане. И они тоже имеют такие же права советского гражданина. Вот значит, то, что касается пенсий, Значит, в Советском Союзе было два закона. От 1956 -го года и от 1990 -го года, да, <coughs> закон о пенсиях, где черным по белому было написано, что государство СССР гарантирует вам трудовую пенсию. Что это такое, как вы понимаете? Что значит трудовая пенсия? Человек, который а не страховая. трудился, не именно трудом заработал. То есть то, которое вы заработали своим трудом? Правильно? То есть э, и государство ее вам гарантировало. Соответственно, эта пенсия, она была привязана к чему? Законно. Законно. Совершенно верно. А рубль советский был привязан у нас к чему? К золоту, да? да? Так, если у нас Российская Федерация э, признала по постановлением номер 157 действие для Российской Федерации референдума. А что это означает? Ну, если признаются действия референдума, значит, признаются его итоги. Да? Значит, Российская Федерация взвалила на себя не только законодательство РФ, но и законодательство Советского Союза. Более того, они еще объявились, что они будут продолжателями. Значит, и обязательства тоже продолжателями должны быть. Правильно? Взятых. Если они заявили, что они получили какое-то наследственное право от предыдущего государства, то по наследству делитесь, пожалуйста, и и обязательства. Значит, захватили устранить, страна, как бы вам-то не длежит, ну давайте исполняйте обязательства. Вот, то есть, раз признают референдум, значит, что имеют право советские граждане в данном случае пенсионеры потребовать что? исполнение законодательства, или закона о пенсиях от 1990 года и пересчитать пенсию, которую они должны получать, соответственно этому закону. Вот просто мало кто заявляет об этом, но сейчас уже есть, естественно, движение по всей России, советских пенсионеров, которые отправляют сейчас я покажу, что <coughs> документы, соответствующие в пенсионный фонд вот. даже сам Герман Греф я вот видела его выступление он признал, что деньги, которые наши пенсионеры накопили украли где-то они там, у них находятся вот Раз находится, значит, можно потребовать. Так, это жалоба в отдельное прокуратуры. Ну вот я прочитаю одно из заявлений, да, которые были переданы, передаются в Центральный банк Российской Федерации. Гражданка. Советского Союза, пишет ЦБРФ на Биулиной. Мне стало известно, что активы и пассивы СССР были переданы ЦБРФ. Копия решения прилагается в Федеральный арбитражный суд Московского округа, улица Селезневская, дом 9, Москва такая-то. После распада СССР Госбанк СССР был упразднен, и все активы и пассивы, тоже имущество на территории Российской Федерации, были переданы Банку России. Значит, где ваши деньги? Да. В связи с тем, что ЦБ РФ стал правоприемником СССР в вопросе получения активов и пассивов СССР, копия решения прилагается. Прошу выплачивать не пенсию, как гражданки СССР по законам СССР, минуя посредника в лице Пенсионного фонда Российской Федерации. Я объясню позже, что такое Пенсионный фонд. Основания, факты и обстоятельства. Первое. Конституция СССР. Второе. Закон о пенсии СССР от 14 июня 1956 года. Незаконные действия Пенсионного фонда РФ, который передал мои данные третьим лицам и производит вычет из моей пенсии в пользу третьих лиц. Четвертое. Несоответственно числение мне пенсии законодательства СССР. Прилагаемый расчет пенсии, который я как гражданка СССР должна получать за счет активов и пассивов СССР. Отсутствие между мной и Государственной Думой Российской Федерации договора об оказании мне каких-либо законодательных услуг. Расчет пенсии прилагает данное заявление с требованием произвести перерасчет начисления пенсии по советскому закону о пенсиях СССР от 14 июня 1956 года. РФ является правоприемником якобы СССР. РФ принял на себя обязательства по долгам СССР, пример расчета разницы между рублями советскими и РФ на а, в примере минимальной <coughs> месячной а, платы в СССР через курс золота на 2 августа 2016 года в СССР. С 1 61 года было установлено, что один советский рубль обеспечил 0,987412 грамм чистого золота. Минимальная месячная заработная плата в СССР равнялась 70 рублям. Расчет минимальной месячной платы в СССР пере расчете на весь золото 70 рублей умножить на 0,987412 грамм золота. Вот получается в билетах Банка России значит, по тому курсу на 2 августа 2016 года 3059 рублей. 1 рубль, да, расчет минимальной месячной платы по курсу продажи золота в Сбербанке на 2 августа 2016 года. Да? Получается умножить, если ту сумму умножить. 69,11,8,84 умножить на 3059 рублей, получается 211 434 рубля, 53 копейки. Плюс проценты за пользование деньгами с момента начисления пенсии. Я имею законное право получать пенсию в полном объеме по ставке 1 рубль СССР, стоимость 3059 рублей Российской Федерации, на 2 августа 2016 года и требую исполнить заявление о расчете. Пенсии в ценах Советского Союза. Ну вот, дорогие пенсионеры, как вы считаете, на такую пенсию можно будет прожить? А? Конечно. Конечно. Конечно. Ну а если Тогда вы не требуете, -то в том, ну, написано... Э, спать будут спокойные. Да, куда перешли все активы с, с Госбанка СССР, где они находятся? Ну, видим, за рубежом. А что потребовать надо, а что пенсионному фонду пристаивается? Пенсионный фонд ⁇ это страховая организация. Она платит вам страховку а мы по временной вашей, по, вернее по постоянной вашей нетрудоспособности. А страховку платит кто? Юридические лица, которые заключают договора с пенсионным фондом. И получается, что мы беженцы. Получается, да, да, да. Деньги ваши не в том месте, которое вам платят. Хотя обращаться в пенсионный фонд тоже стоит, потому что они должны знать о том, об этом. Так, что здесь еще? Жалоба на действие пенсионного фонда имеется. Жалоба на отказ предоставления услуг гражданину СССР. Ну, я прочитаю сейчас еще эту жалобу. Жалоба на отказ от предоставления услуг гражданину СССР, в федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Решением отказа в назначении страховой пенсии по старости управление пенсионного фонда РФ в таком-то городе. Вот. Ответом от 24 декабря 91 года президент Ельцин принял от имени Российской Федерации обязательства по всем обязательствам Советского Союза. Правительство Российской Федерации приняло обязательства по обеспечению государственной пенсии бывших граждан СНГ, проживающих вне территории РФ. Я постоянно прописана, проживаю выше вышеуказанном адресе 78 -го года. Ссылка на положение о паспорте никак не может мотивировать отказ в выплате мне. Пенсии, поскольку являюсь выгодоприобретателем, по страховым начислениям, которые поступают в пенсионный фонд девяносто года а непосредственно на мой лицевой счет, номер такой-то. Государственные услуги СССР, которая закреплена законом СССР от 1956 -го года и решением Российской Федерации о принятии на себя обязательств по оплате долгов Российской Федерации по долгам СССР перед гражданинами Советского, э, СССР. Пенсионный фонд отказывает мне в предоставлении информации о движении денег на, на моем лицевом счете таком-то и нарушает мои права потребителя в государственном послании. Скрывают сведения вот, ну, почему-то активно прощают долги Советского Союза в различных странах. Я вот не знаю, честно Мы говоря, те прощаем, страны, которые ездят, всем прощаю, всем. которые ездят прощать эти долги, они вообще понимают, что долги как были, так и остаются. Что человек действует не от имени Советского Союза. Получается, да? Не имея юридических прав никаких. Прощать долги, нет. но тем не менее они ведутся. И все возмущаются? Да. Вот ничего не могут. Ну, это уже их проблемы, это не наши. Раз приглашают, значит, есть потребность, наверное. правильно? Так, значит, что касается... Как вы считаете, вот пенсионеры, которые будут обладать данной информацией, и будут сидеть дома, не требовать, не писать заявление, они что, не получат? Нет конечно. А? Нет, конечно. А вы как считаете? Нет. Поэтому Нет. что надо делать пенсионерам? Так любой цели идет только движение. Да. Движение никуда не делишься. Да, совершенно верно. А пенсионеры это нас активные люди. Да. Правильно? Они дома они сидят. Они занимаются деятельностью. И в основном какой деятельностью занимаются. По порой не той, а которая нужно. Где участвуют наши пенсионеры Москвы? Везде. Везде, совершенно верно. самый главный источник у них прибыли. Сетевой. Бизнес, правильно? Right? Компании. Вот, то есть наши пенсионеры таким образом поддерживают свое существование, вот, активно. Вот, но, естественно, кому-то дети помогают, вот. кто-то квартиру сдает, тоже вариант жизни. А кто-то ждет, чтобы ему принесли. Да, кто-то ждет, чтобы ему принесли, угу. поэтому ждать не надо. Нужно ждать поднимать хорялу. свою пятую вот точку, идти на консультацию в Министерство юстиции, если вы что-то не соображаете. Наши юристы помогут вам сообразить в этом вопросе. Вот И самое главное, это позвонить близлежащему пенсионеру по телефону и сказать, пойдем со мной. Я тебя познакомлю с удивительными людьми, которые наладят вот, твое финансовое положение. Понятно, да? Вот и все простые действия. Не надо ему ничего по телефону объяснять, куда он идет и так далее. Придет, познакомиться, Получит информацию в виде вот такой листочки. Кстати, можете сами их распечатать и разложить в почтовые ящики, чтобы люди знали. Зашли на сайт Министерства юстиции, посмотрели, пришли, познакомились. Да, кстати, у кого нет, возьмите, пожалуйста. Ага, знаете другое. Это жизнь к лучшему. Финансовый жизнь. Финансовую жизнь. жизнь. Значит, я хочу еще раз. Э, а что, а, не надо ли куда классика, что вещи? А, если что... кто-то не понимает, вот то сейчас меня может быть слышит по видео, если кто-то не понимает весь механизм а, юридической, правовой законности восстановления а, управляющего аппарата советского союза вы пожалуйста посмотрите мое видео взаимодействие с полицией дпс и банками там я конкретно четко объясняю как произошел этот процесс вот как человек по имени тараскин сергеевич Вячеславович, который временно исполняет обязанности возложил на себя обязанности по наведению конституционного порядка это сделал Потому что нужно понимать юридический механизм, чтобы вы не боялись, вот, чтобы вы не думали, что это не закон, а чтобы вы были уверены, что это закон. То есть, когда вы в этом разберетесь, вы будете четко знать, что закон и законодательство на вашей стороне. Значит, у вас не будет страха действовать. Понятно, да? Вот и все. Значит, еще хочу по поводу декларации, которая уже подписана. Вот эта декларация, вы ее внимательно все прочитайте. Она загружена на сайте Министерства юстиции. Что такое декларация, как вы считаете? Это, Это объявление, да? Заявление. Что будет, как будут действовать и к чему идут. Правильно? Значит, я зачитаю сейчас. Декларацию от имени временно исполняющей обязанности премьер-министра СССР, подписанная Александром Васильевичем Богданом. Подписано 26 июля 2016 года. Вот Видео выступление с премьер-министром. Вы можете весь архив фактически и даже по хронологии посмотреть на сайте, который называется www.usssa-alive.su wwwusssa Там нажимаете на кнопочку «Видео» и весь видеоархив смотрите. Значит, мы, стремящиеся стать достойными уважения нашими потомками, принимая эстафеты управления страной историческими названиями Русь и Великая Русь, Тартария, Великая Гипер Тартария, Борея, Великая Гиперборея, Скифия и так далее от наших предков, Исконных и коренных жителей страны, ими объединенных в пространстве, на территории, во времени, под юрисдикциями разных субъектов права, потомки вольных данных и граждан данной стране, а ныне граждане Союза Советских Социалистических Республик, принимая факт, что люди с рождения наделены равными неотчуждаемыми естественными правами, к числу которых относится право на жизнь. Право на пространство, территорию, право на природные ресурсы территории, освоенные нашими предками, насыщенное их трудом, потом и кровью, реализуя права каждого на социально-экономическое благополучие, бесплатную медицину, достойную старость, основываясь на знаниях и опыте наших предков и применяя на деле лучшие достижения современности, приступили к восстановлению в исторических границах нашей страны, СССР, всех субъектов права. Ранее существовавших на этой территории, в нашей стране. Проведя исторический анализ разрушительной деятельности партии и прочих организаций и движений, опираясь на итоги всенародного веча, которая уже состоялась в 1991 году, просто до ума еще не довели. Да? Всесоюзного референдума граждан СССР, прошедшего 17 марта 1991 года, нами составлена данная декларация, провозглашающая следующие основные принципы становления и развития обновленного Союза Советских Социалистических Республик. Неукоснительное соблюдение правовых и конституционных основ государственности, сохранение исторически сложившегося государственного пространства и его, <coughs> его многонародном единстве». Реализация естественных прав на самоорганизацию граждан в интересах развития государства. Незыблемость прав человека на комфортабельное жилище, труд, творчество, достойную и безопасную жизнь, оздоровление людей и увеличение срока их жизни. Реализация прогрессивных экономических моделей, научного потенциала, инновационного образования, направленных на бережное и эффективное использование природных и нематериальных ресурсов, природных материальных и нематериальных ресурсов в интересах граждан. Преемственность, коллегиальность, социальная ответственность, честность и нравственность при учреждении организационно-правовых форм социально-экономического развития государства. Восстановление справедливой финансовой системы с последовательным переходом в безденежной форме социально-экономических взаимоотношений, неоспоримость признания ценностей человеческого потенциала в социально-экономическом развитии и необходимости развития его природных качеств и способностей, соблюдение естественных прав исконных и коренных народов в реализации своих культурных традиций и духовных обрядов. Вот эта декларация, вот, значит, она говорит о... Линии, которые будут придерживаться советское правительство. Вот. Эта декларация, возможно, написана такими словами, которые не всем кажутся понятны. Вот. Но у нас сейчас будет готовиться две большие встречи с как раз премьер-министром Александром Васильевичем Богдановым, предварительные, затем будет большая пресс-конференция, вот. приглашения на которые будут, естественно, раздаваться лично в руки. Понятно, да? То есть посторонний человек туда не придет. Будут раздаваться лично в руки теми людьми, которые нам помогают в Министерстве юстиции. Значит, что еще я хотела сказать? Так, это о судебной системе. Сейчас у нас у нее нет времени. Я тоже. Вот. И еще хочу раз повторить, для пенсионеров тоже будет актуально. Вот смотрите, здесь указ о возрождении по законам войны и военного времени государственной правовой регистрационной системы Российской Советской, Советской Федеративной Социалистической Республики. Вот. То есть фактически о создании ГРП. Значит, здесь, в этом указе, вы можете скачать этот указ в папке, на сайте Министерства юстиции написано «Папка приказа. там «Скачать пакет приказов», там этот указ есть. Значит, что здесь? Указываю <связываю> на переходный период, действующий до полного создания РСФСР, в составе СССР как единоцелостных функционирующих здоровых взаимосвязанных организмов, а также всех их легитимных законных правомерных органов власти, избранных коренными жителями РСФСР в составе СССР, до получения доверительного управления от воссозданных органов управления коренных народов, исконно проживающих на своей земле, право управлять, пространством территории на этой земле, получением, полученным кон, консолидированным суверенитетом, полученной властью в пространстве территории, до установления отношений с коренными жителями данного пространства территории, как учредителями РСФСР составе СССР, до установления отношений с гражданами данного пространства территории, отношений как с наемными работниками, до установления отношений между учредителями РСФР в составе СССР. Вот. Ну и дальше здесь тоже до официального избрания органов власти, управления составить. Потому что сейчас человек временно да, возложил на себя обязанности. То есть нужно восстановить ассоциальный порядок, а потом уже будут избираться законы. <как> избираться новый, как говорится, возможный новый руководитель. Вот. Но, но я так не думаю. <как> на самом деле. Раз человек взялся на себя в такой трудный момент эти обязанности, то люди, конечно, будут доверять этому. Значит, на время переходного периода гражданские законы РСФСР в составе СР приостановлены, действуют только законы войны и военного времени. В целях реализации закона, указов, приказов других нормативных актов по РСФСР, учредить на территории РСФСР деятельность государственного учреждения многофункционального. Значит, э Государственное учреждение многофункционального центра предоставления госуслуг с названием Государственная регистрационная палата РСФСР. С учреждением аналогичных палат в регионах РСФСР. Значит, что будут делать эти палаты? Значит, палаты должны... Кстати, еще очень важно. Всем структурам, как государственным, так и коммерческим, а также всем гражданам СССР оказывать всяческое содействие официальным должностным лицам, служащим в ГРП. При выполнении им своих прямых э, обязанностей. Значит, Учреждение будет осуществлять регистрацию природных, неприродных, правовых, юридических, имущественных, неимущественных прав на движимое недвижимое имущество. Это понятно, да, на что? Э, в том числе транспортные средства э, с последующей высшей госномера на основании закона СССР о советской милиции. Дальше, значит, будет регистрировать... Естественно, людей. Да? Вот, граждан СССР, родившихся, проживающих, обучающихся, работающих. Просто граждане должны обратиться за этой регистрацией, получить документы. Вот, скоро, ну, Пока временные, а потом уже. Пока будет воссоздано Министерство внутренних дел. Вот, пока принято решение временные паспорта. Вот, ну, подробно здесь, кстати, на обороте в этом указе есть список всех контактов, полномоченных лиц. Если у вас есть знакомые, родственники в этих регионах, значит, с ними просто нужно будет активненько связаться и дать им эти контакты. Понятно, да? О, вот ваше оружие. Вот. Так, ну что, на что мы еще обратим внимание? Сказали, да. Вот, а сейчас я хочу обратиться э, к московской э, части КПЕ. Э, такая, есть такое есть движение э, курсом правды и единения, э, которое недавно в мой адрес э, сочинила Пасквель. Очень нехороший. Вот. Э, ну что я могу о нем сказать? Значит, там меня обвиняют в том, что я занималась э, э, сетевым бизнесом. Мульти-левелл маркетинг-систем э, негребы почему-то воспринимают как мошенническую систему. Понимаете? То есть все сетевики города Москвы, получается, в его видео, это кто у нас? Мошенники, да? Да? Ну что, что мы скажем? А? Ну, я, так скажем, не буду голословно, я приведу <coughs> некоторые выдержки из интернета. Вот. Значит, в Японии объем реализации товаров через сетевой маркетинг достигает 90%. Этим Япония обязана своему стремительному экономическому росту. В Европе работает более 700 сетевых компаний, в Малой Азии более 800, в России более 70 только крупных Компании ежедневно в мире больше 100 тысяч человек становятся независимыми дистрибьюторами. Сетевые компании существуют в 125 странах. Вот. И <связывая> продукция которых распространяется от человека к человеку да, методом рекомендации. Вот. Ну, здесь много информации в интернете, вы можете прям набрать. Конечно, есть компании, которые открываются там на 2-3 дня и закрываются. но да. это же не все так, да, то есть есть компании, которые годами работают. Вот, а чем отличаются сетевики? Годами работают, платят вознаграждение людям, да? и люди спокойно живут. Многие люди становятся независимыми финансово благодаря именно такой системе, когда они спокойно, э, используя те методы, которые их учат, строят свои команды, вот, и даже международные команды, да, которые обеспечивают их и их семью. Вот. Можно сказать? Да, скажи, пожалуйста. Но, когда мы говорим, вот он меня обидел, он меня оскорбил, он меня унизил. Он не, не меня оскорбил, не меня унизил, он унизил сам себя. Все, что человек говорит, его сознание всегда переводит только на место не я совершенно верно я вас поддержу если чуть -чуть. Мы, да если мы обижаемся тогда мы включаемся в процесс да угу. негативной энергии мы принимаем на себя угу. и начинаем как это я с вами не соглашусь я -сюда, соглашусь, сюда, соглашусь поэтому, здесь нет никаких. поэтому кто бы что ни говорил кто бы что бы ни писал вас это не касается никогда не а принимаете вот я с вами со абсолютно согласна тогда а. Ваше состояние, всегда будет находиться в покое. Мало ли, кому вы не нравитесь, мало ли кто-то что-то хочет сказать, но это их проблема, а не ваша. Угу. Ваша проблема, чтобы здесь да, было чисто, хорошо, и чтобы вы были здоровы. Чего я да, поэтому спрашивать. мы решили вот помочь человеку в этом вопросе разобраться. Все-таки э, один из прогрессив... Вот в Советском Союзе как было, да? Еще не успели товар выбросить, уже очередь стоит. Правильно? Никакой рекламы нет. Откуда люди знали? Сарафанное радио. Сарафанное радио по телефону раз взяли, позвонили. А, вот. а он называет это Ну Что здесь? Какое? Какое? В смысле здесь? Какое здесь мошенничество? Но это его видение. Рекомендация или? от человека к человеку. Это мошенничество, что ли? Это его видение. А, или это уважение к людям? Наоборот. Вот. значит, Как психологи говорят, что если человек Что бы ни говорил человек Он всегда говорит о самом себе Правильно? Вот. Как вы считаете? Как вот, психолог, да, да, да. Это концентрация вот Если человек выискивает негативные какие-то моменты На них акцентирует внимание Если его внимание направлено именно на то Что он считает вот так вот. Вот. Концентрация на негативе что это означает? Что есть негативизм сознания, правильно? То есть, вот что значит негативизм? Вот поляна, полная цветов. вот На одном месте корова прошла, муха летит. Вот Что она заметит? Муха находится в, конце, в сознании негатива. Она найдет то, что она ищет. Да? А кто-то придет, букет цветов соберет. Правильно? И не заметит того, чего не надо замечать. То есть все зависит от того, в, какой концент, mm -hmm. в каком сознании находится человек. Либо да, либо его сознание превалирует негатив, значит, будет искаться негатив, выискивание различных моментов, за что можно зацепиться, и, соответственно, своему невежеству в этом вопросе что-нибудь заснять. Правильно? Вот, значит, поэтому я хочу вот порекомендовать тому, кто сделал этот ролик, прочитать «Ведическую психологию успеха». Значит, в этой книге что говорится по поводу сознания этого. <как> «Достижение успеха возможно, когда человек находится выше страсти и невежества, или другими словами, когда он действительно обладает качествами э, гуны благости». Люди, которые поднялись на уровень э, сатвы, сатва это в переводе сознание благости, да? то есть человек, которые, люди, которые видят только хорошее, позитивное сознание, имеют множество замечательных качеств. И характер прекрасен, и каждому охота находиться рядом с таким человеком. Дальше перечисляются качества этих людей. Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение вед, совершение аскез. Простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева. А гнев у нас это негатив? Правильно, да? Пасху или сочинять это негатив? распространен, совершенно верно. Самоотречение, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других. Сострадание ко всем живым существам. Отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, всепрощение. Стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям, таковы качества, которые присущи людям, обладающим высшей природой сознания. Вот. И дальше идет гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, негативизм, грубость и невежество — таковы качества, присущие нищей природе сознания. <coughs> Те живые существа, которые живут под воздействием нищей природы, не знают, что следует, а чего не следует делать. Им не присущи ни чистота, ни надлежащее поведение, ни правдивость. Они не верят в законы мироздания, которые для разумного человека являются очевидными. Они занимаются неблагоприятной, отвратительной деятельностью, ведущей их по пути разрушения не только себя, но и окружающих людей. Опьяненные гордостью, неуемными желаниями, тщеславием и чувством ложного престижа, такие люди низшей природы пребывают в иллюзии, и очарованные, приходящим вечно занимающимся нечистой деятельностью, до конца дней снедают бесконечные страхи и тревоги. Сегодня думает человек нише природы. Я получил очень большую прибыль, и осуществив свои замыслы, получу и больше. Сегодня я уничтожил своего конкурента, и мне стало лучше. Сейчас я владею огромным состоянием, которое в будущем лишь увеличится. Я убил, или очернил, или осквернил одного из моих врагов и со временем расправляюсь с остальными. Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью, я достиг всего совершенства, могущества и счастья. Я купаюсь в роскоши, окруженный знатными родственниками. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Совершая жертвоприношения, раздавая пожертвования. Я буду жить, радуясь и наслаждаясь. Так эти люди становятся жертвами собственного невежества. Такая деятельность и умонастроение влекут за собой тяжелейшие последствия. Тот, кто, пренебрегая указаниями Писания, действует по несмотря на советы старших руководителей вот, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели в жизни. Поэтому, следуя их указаниям, человек должен понять, что ему надлежит делать, а, а что нет. Изучив правила и предписания, он должен действовать так, чтобы с течением времени достичь совершенства. Вот. Здесь, кстати, рассказывается все механизмы вот, ведической Вед, которые помогают человеку убрать из своего сознания негативизм вот, и настроить его на позитив. Сейчас я вам дам эффективную технику, как правильно звонить вашим друзьям и знакомым, и что говорить для того, чтобы их пригласить на мероприятие, на собрание, которое вы сами можете организовать, даже к себе домой на домашний кружок, чай попить и так далее, и заодно показать им свою справку и документы, которые у вас есть. Справку о гражданстве Советского Союза я имею в виду. Пока не имею. Вот. Значит, первое. Есть определенные правила взаимодействия с человеком, который находится на противоположной стороне телефонной трубки. Вот. Этих правил нужно четко соблюдать. Таким образом, вы устанавливаете эффективную коммуникацию, которая даст тот результат, который вам нужен. То есть человек придет. Значит, если вы не будете соблюдать хотя бы один пункт, из-за этого, то может не получиться. Поэтому их нужно четко соблюсти. Прям слово в слово. Значит, первое ⁇ это приветствие. Первый пункт ⁇ приветствие. Мы говорим так. Ну, допустим, позвонили. Здравствуйте, Валентина. Это звонит Елена Мурашка. Вы меня узнали? Да, узнали. То есть ваша задача получить ⁇ да, да? ⁇ То есть таким образом вы заявляете о том, что звоните именно вы, и что человек вас знал. То есть он готов слышать информацию. Вот. Второй пункт. <coughs> Нужно спросить, есть ли у человека время с вами говорить. Может, он на туалете сидит. Ему сейчас неудобно, а вы сейчас ему начнете куда-то подложать. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть вы спрашиваете, а, у тебя есть минутка времени? Тебе удобно говорить сейчас со мной? Удобно? Mm -hmm. Удобно. Получили второе, да. Вот. Если человеку неудобно, значит, что он скажет? Золотая моя, я тебе перезвоню позже, да, или перезвони мне там через 15 минут, Я сейчас неудобно говорить. И вы, естественно, обязаны перезвонить, потому что если вы не перезвоните, человек подумает, что вам не особо-то надо было, понимаете, да? Поэтому если заявились, значит, звоните. А если вам не особо надо, значит, вы не серьезно. Понятно, да, поэтому звонить нужно обязательно в то время, когда вы заявились. Третий момент, вот третий момент, это как раз интрига, которую вы даете. Интрига ⁇ это то предложение или несколько предложений, которые заинтересуют оппонента вашего на противоположной стороне трубки таким образом, что он придет к вам навстречу. Понятно? Да, но в данный момент мы приглашаем для чего? Да, для того, чтобы дать информацию, показать свои документы справку или там временный паспорт гражданина СССР и дать документы почитать относительно пенсии и вообще приказы, все статьи и так далее, то есть пообщаться вот, естественно что по телефону всего этого вы не сможете сказать, ваша задача просто пригласить человека на встречу таким образом чтобы он, им было интересно прийти послушать, вот то есть вы говорите так ну допустим возьмем пенсию дорогая Валентина вот ты сколько лет получаешь пенсию, 13 тысяч? 13? А? Не так много. Ну я тоже такую пенсию получаю. Не Тебя устраивает много. это? Нет. Нет, меня тоже не устраивает. Вот я предлагаю встретиться тебе по этому поводу. У меня есть а, хорошие документы. Вот Я хочу тебе их показать и рассказать, как выйти из этой ситуации нам с тобой вместе. Тебе это интересно? Мне Интересно. Да. Все. Вы получили подтверждение, что человеку интересно. Второй момент, следующий момент, вы назначаете встречу. То есть вы говорите так. Вот я, Валентина, могу с тобой встретиться ну, в четверг там, или в пятницу, когда вы назначили мероприятие. Вот. А еще лучше, может быть, ты подойдешь, мы там с моими друзьями, товарищами, пенсионерами, собираемся этот вопрос обсудить. Вот. И мы вместе все обсудим. Вот встреча состоится, ну, называйте дату встречи и место встречи. Понятно, да, вы организовали встречу. И следующий момент, вы подтверждаете подведение итогов, подводите итог и говорите, итак, встречаемся. Слово итак ключевое. Итак, Валентина, встречаемся на моросейке, такое-то здание, такое-то время. Я тебя буду ждать там-то, там-то. Следующий момент, вы делаете профилактику. Возможно, у человека что-то случится. Да, ну, бывает там непредвиденные обстоятельства, вы говорите, так, золотая моя Валентина, если у тебя что-то изменится, предупреди меня, пожалуйста, заранее, чтобы я могла изменить свои планы, и напрасно тебя не ждать. Или пригласить кого-то другого. Понятно, да? Пусть Потому ли, что там пусть место пусть ограничено делаю, количество людей, маленькая, допустим, аудитория. Все, договорились, Валентина? Договорились. договорились. Следующее, последнее слово, договорились. Понятно, да? Вы получили подтверждение. И последний ключевой момент. Вы делаете контрольный звонок. Говорите так, контрольный звонок я тебе сделаю в 10 утра такого-то числа, чтобы ты не забыла. Почему а нужно контрольный звонок делать? А человек проспит и не придет. Понятно, да? Или забудет, или у него еще что в голове. В общем, вы делаете контрольный звонок напоминаете и говорите, я уже выехала, я жду тебя там. Потом". Все, понятно, да? Вот эта технология, она без, без вариантов. Человек придет вам навстречу. Вот, потому что вы действуете в зоне его активного поиска, да? То есть человек находится в зоне поиска, как решить эту проблему, а вы в эту зону как раз входите и благодаря, Потому что вы нашли ключевой момент, который ему нужно сейчас решить. Он, естественно, придет решать эту проблему. Тем, у кого кредиты, на эту, у тебя, кстати, по кредитам. Тем, у кого кредиты, то же самое, такая же формулировка. То есть есть вариант решить твою проблему. Вот, нужно прийти пообщаться, я покажу тебе документы, которые у меня есть. Ты сядешь, их спокойно почитаешь, задашь вопросы компетентным людям, которые будут вести эту встречу. Вот, и... Благодаря им и мне решишь эту проблему. Вот, значит, по поводу кредитов. У нас сейчас организована в Министерстве юстиции юридическая консультация. Все берем дружно свои документы, договора по, с банками и идем, записываемся на консультацию Минюст. Вот, и юристы уже будут заниматься, то есть они покажут, расскажут, что нужно делать, какие заявления писать, как в суд подавать правильно и так далее. Вот и все. Вот, и всем пенсионерам, кого есть кредиты, я рекомендую посмотреть сериал «Деньги, банки, кредит». Потому что сейчас, если я начну распространяться на эту тему, туда еще два часа времени зайдет. А вы спокойненько сядете, наберете в интернете на YouTube «Деньги, банки, кредит». И посмотрите. Вот на основе всей той информации, которая в этих роликах содержится, составлены документы и ходатайства, которые подаются в суд. Понятно, да? Вам все станет сразу на свои места. Сейчас я зачитаю конкретные действия, которые должны сделать каждый из вас, защищая свою семью и свою жизнь. Значит, первое, приходить на собрание и самим организовывать собрание для разъяснения между пенсионерами. Второе, заполнить и отослать адресатам пакет документов для пенсионеров по пенсии. Мы его разместим на сайте Министерства юстиции. Третье. Получить временный паспорт через справку о гражданстве Советского Союза и активно э, ей пользоваться. Показывать нужно своим соседям, друзьям, знакомым. Четвертое – Исполнять советское законодательство. Пятое. Ис... Скачать, заполнить и отослать все документы по адресатам, расположенным на сайте тройной Су. И шестое. Обязательно заключить договор сессии о передаче вашего доверия советскому правительству. Заключая договор сессии, вы передаете свое доверие Тараскину Сергею Вячеславовичу советскому правительству. Право от вашего имени требовать все, что у вас украдено. Понимаете, да? В тех странах или в тех местах, где оно находится. Туда нужно послать документы. На что-то, естественно, опираться нужно на вашу доверенность. Понимаете? То есть передавая свое э, право, доверяя, вернее, этим людям, фактически вы наводите конституционный порядок в своей стране. Все, благодарю за внимание.